с удовольствием вам хочу представить Константина Анатольевича Мирошникова. Он приехал здесь с таким частным визитом, но воспользовавшись его мягкостью и добротой, мы его максимально эксплуатируем в профессиональном плане. Он сегодня уже одну лекцию прочитал, очень интересную, о перспективах использования фагов для терапии заболеваний, то есть как альтернативу антибиотикам. Но сегодня вот здесь мы конкретно хотели услышать от него его размышления, как он правильно сказал. То есть он не является специалистом в этой реакции, но он хорошо проработал литературу и уже какие-то сделал движения организационные по, органи... по налаживанию э, производства реагентов для проведения этой реакции И вот мы всех вас рассматриваем просто как коллег не исключено что потом мы какие то микроколлективы сформируем если у вас будут конкретные идеи Константин Анатольевич открыт для сотрудничества особенно если вы гранты какие то да? ему подскажете где можно оформить Я очень бы хотел поприсутствовать на самой лекции, но вот судьба индейка заставляет меня сейчас срочно отъехать. Может быть, я к концу приеду. А прошу Вадима, вот как бы здесь главного организатора этой, я хочу поблагодарить за прекрасную организацию. То есть здесь много институтов представлены. Мы широко. Засеем эту информацию, надеюсь, она даст полезный обсход. Вадим, я ухожу, а вы ведите зря. Готовы слушать. Да, Константин <связываем> Михайлович, я вернусь через. Да, у меня оставили знание. Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу выразить благодарность организаторам в объему Олег Николаевичу, которые дали мне возможность вот именно что поразмышлять. То есть прошу не воспринимать меня как буру в этой области, надеюсь, что этот разговор будет для нас всех полезным. А эта лекция, ну вообще эта тема в моих исследованиях, в моих исследованиях нашей лаборатории, как раз является следствием того, с чем мы столкнулись, разрабатывая то, о чем мы на сегодняшний предыдущий лекции. А наша лаборатория занимается в Москве в Институте органической химии, занимается в основном структурной биологией и геномикой вирусов бактерий, тут как модельного объекта. Так получилось, что последние несколько лет мы работаем в тесном сотрудничестве с производителем, промышленным производителем препаратов, периофагов, холдинговых микроген. Мы помогаем им так сказать, научно организовать производства и сертификации этих препаратов, тем более, что востребованность в них сейчас все более возрастает. Потому что во многих случаях естественные враги патогенных микроорганизмов, бактериофаги, служат хорошим замещением и дополнением к антибиотикам, которые в свою очередь работают хуже и хуже в связи с распространением монипулятов механизмов, механизмов антибиотики устойчивы. Проблема основная в применении бактериофагов заключается в том, что для их целевого применения и максимальной эффективности нужно производить максимально точную диагностику патогена, потому что вирусы и бактерии они чрезвычайно высоко специализированы. Вирусы и бактерии инфицируют, как правило, даже не целый таксономический вид микроорганизмов, а какой-то диапазон штаммов внутри него. И поэтому просто, как это часто происходит при применении антибиотиков, дать таблетку, которая оптимизирована допустим против грамм положительных бактерий или против микробов вообще, получается плохо. Соответственно стоит вопрос. Реально ли организовать э, э, массовое и доступное э, диагностирование бактериальных патогенов, что-то из серии того, о чем модно говорить сейчас э, персонифицированной медицине. Этот термин, конечно, в основном экспроприирован э, генетиками и употребляется в области э, как раз предсказания э, генетических предрасположенностей к тем иным болезням. Но в данном случае, если речь идет о пусть даже не в полном прочтении геномов э, патогенной микрофлоры, то по крайней мере, определение того, э, что, собственно говоря, э, является причиной болезни. Ну, такая кстати, краткое, э, краткое вступление. То есть вообще, э, та реакция, о которой я буду говорить, относится к большому, к большому слою, тех искусственных амплификаций э, дидоксилибуметриновой кислоты инвитра, за которую в 1993 году Карималис э, получил одну, на мой взгляд, из наиболее заслуженных Нобелевских премий э, 20 века э, в биологии. Потому что этот метод, ну, да, ну, здесь на картинках э, здесь на картинках э, э, схематически изображены эти реакции, наверное, поскольку здесь, все биохимики, то вы примерно представляете, о чем речь. Это, это <связываю> а, примерно цепная реакция представляет собой многократное увеличение копий целевого гена с помощью а, циклических а, термических реакций. То есть сначала при повышении температуры двухцепочечной ДНК а, денатурируют на одноцепочечные половинки, Затем э, при понижении температуры к концам целевой последовательности присоединяются или отжигаются раймеры. И затем при стандартной температуре 72 градуса происходит удлинение, удлинение целевой последовательности с образованием двухсепочечной копии э, целевого гена. И далее эта манипуляция продолжается циклически, как правило, где-то 20-30 раз. В результате чего происходит экстренциальное нарастание э, целевого продукта э, примерно в 10 восьмой степени ра, что уже позволяет манипулировать с э, этим геном, с этой последовательностью ДНК, достаточно осознанно, Это же такое количество, которое можно ну, почти что увидеть глазами, по крайней мере, при использовании интеркалирующего красителя для применения метрическим изменениям вот эта реакция которая была собственно, разработана в 80 х годах произвела настоящую революцию в современной молекулярной головы конечно со временем шло все больше и больше развития параличных параметров этого метода то есть уменьшали объем реакции что удешевляло эту реакцию, повышали одновременно выход, внедряли новые ферменты, а, как, например, обратную транскриптазу для а, осуществления а, уникальной функции, а, присущей ретровирусом, получения ДНК с РНК-матрицы. А, внедряли другие ферменты с повышенной точностью или, с, а, например, с возможностью прочтения большей... Длины последовательности, помимо э, стандартной так полимераза из Термофилос Акватикус, также употребляются ПТАШ, вент полимераза из других организмов, а также их модифицированные версии для горячего старта реакции, например. Э, совершенствовались методы детекции, э, дефекции продукта реакции. Э, то есть по, стало возможным не только определять наличие продукта реакции без переноса реакционной смеси из пробирки на огородный гель, как это происходит в классическом варианте, но и наблюдать за формированием продукта прямо непосредственно в пробирке, а в том числе и за кинетикой образования продукта, так называемый реал time PCR. Различные, были разработаны различные модификации, позволяющие производить дискретные реакции в одной пробирке. Это значит, эмульсионные, э, так называемые полные PCR, мультиплексные ПЦР, которые позволяют несколько генов амплифицировать в одной пробирке. Ну и наконец очень многое было сделано для автоматизации э, подготовки и проведения самой реакции. Ну и, соответственно, области применения э, полимера реакции также весьма широкие. Вот. Это, прежде всего, очень сильно подтолкнуло э, молекулярное клонирование и получение рекомбинантных белков, рекомбинантных продуктов генов, тоже планирует э, амплифицированную последовательность с внесенными необходимыми мутациями. Значительно проще, чем переклонировать это путем вырезания и вставления в необходимые векторы то, что практиковалось до начала 90-х годов. А методы определения последовательности ДНК, это по, внедрение ПЦР по, помогло ампли, сказать, оптимизировать классический метод э, идиокситерминации по Максану Гилберту, который был разработан раньше, но э, использовался, с, э, но использовался с, посредством более капризных ферментов э, с помощью полимеральной цепной реакции. Это процесс был поставлен на поток, фактически два десятилетия, с начала 90-х по середину э, нулевых годов, сначала в версии перфореза, затем в версии капиллярных фронтографий использовался сен метод для различных э, геномных проектов, фактически первый геном человека был получен с помощью э, такого метода, и второе поколение, э, второе поколение метода сиквенировали, также многие из которых такие, как и Илюмина и Люмина и 654 также основаны на полимеразной реакции. Ну и, наконец, э, селективная амплификация какого-то конкретного целевого гена оказалась очень полезным для э, определения, для диагностирования, для определения э, наличия того или иного патогена, той или иной мутации ДНК, э, тех или иных. Э, генетических модификаций. А, однако, значит, и вот собственно к этой, к этой теме мы и да. а, перейдем. А, для а, регулярной диагностики патогенных микроорганизмов, ну а также вирусов или простейших, или ну, любых других а, нежелательной, нежелательной а, живой, живой сущности, используются много различные методы. Которые, каждый из них имеет свои достоинства и свои недостатки. То есть классически уже более 100 лет применяются культуральные методы с подращиванием подращивание микроорганизмов на каких то среды, дальнейшей идентификации их с помощью световой микроскопии. И наблюдения наблюдение или окрашивание. Вот этот метод так, довольно прост, и недорог, но он длительный, довольно томительный и не слишком чувствительный. Поэтому, когда были в 70-80-е годы разработаны методы иммунологические, в частности, анализ, за них ну, быстро ухватились. Хотя тоже там есть определенные проблемы с необходимостью много раз переносить жидкости из одного сосуда в другой, что ведет к практически неизбежным системным ошибкам. И путем, путем мини миниатюризации и автоматизации были разработаны биосенсорные методы, когда те же иммуноферментные пробы организовались на передофазном чипе гели или на пластмассе. массе. В последние годы а, были обнаружены очень четкие маркеры, а, по которым можно идентифицировать микроорганизм с помощью а, маски крометрии. Этот метод исключительно точный, но очень дорогой по сравнению с другими из-за пределами стоимости оборудования. А, и а, так получилось, что за последние пару десятков лет все более и более победоносно в медицинскую, клиническую диагностическую практику в... внедряется диагностика с помощью полимеразной цепной реакции. Действительно, этот метод очень доступный, он очень точный, значительно более простой, чем, чем скажем, те же культуральные методы, потому что не требует подбора уникальных каких-то условий культивирования и состава средств для каждого конкретного патогена все это делается по некому стандартизованному протоколу однако же тоже есть определенные проблемы это прежде всего чувствительность классических полимераз используемых в ПЦР к различным загрязнениям различным фрагментам биологической жидкости, посторонних, посторонним нуклеиновым кислотам, наличию солей, хроматофных а агентов стало быть требуется весьма тщательная подготовка, которая тоже непроста и недорого и недешево и тоже, которую невозможно стандартизовать, стандартизовать абсолютно. Соответственно, выделение, например, кислот, допустим, из крови, из мочи, да из каких-то природных проб, они существенно различаются. А как ни крути, необходимость проведения более двух десятков циклов, как бы быстро термоцикл одну температуру на другую, все равно метод определения занимает несколько часов. Это, конечно, существенно меньше, чем несколько дней, которые требуются для... Культуральных, для культуральной идентификации и сравним с временем, которое требуется для иммуноферментного анализа, но, тем не менее, достаточно много. Вот, то есть для работы с оборудованием требуется достаточно высокая квалификация лаборантов, умение переносить маленькие объемы жидкости больших, ну, сказать, много раз, то тоже здесь, несмотря на все приложенные усилия кормитизации и автоматизации, этого процесса ну, далеко, работает далеко не всегда. Ну и, наконец, для внедрения этого метода в практику конкретной биологической клиники требуются ну, довольно существенные стартовые вложения. Потому что сам по себе термоциклер, Стоит, ну, где-то так от трех тысяч долларов и где-то до 50, если это реал-тайм, плюс оптическое оборудование для детекции, плюс стоп, плюс все. То есть, в принципе, это не всегда рационально, особенно в странах небогатых, в небогатых регионах, где не так много пациентов. И вот здесь как раз получилось такая любопытное стыкование, как бы, Конфликт, конфликт интересов, можно сказать. А, то есть такое лирическое отступление. А Где-то в апреле прошлого года а я был на конференции, которая была посвящена различным методам идентификации микроорганизмов, и там очень много докладов было посвящено развитию каких-то совершенно древних методов типа фаготипирования и серотипирования. А, то есть, те, кто по разумеется, этих людей, ну, не поняли насмех, но, скажем так, попиняли, на что был ответ, что ПЦР это да, да, это, это вызвало еще большую степень лозу, потому что ну, практическим ученым известно, что собственно, сама непосредственно единичная полимерадная реакция стоит просто копить. Если вот, обычная лабораторная реакция, себестоимость реактивов и пластиков для проведения одной полимеральной реакции, нас составляет меньше доллара. Но когда я начал смотреть, скажем так, как это все организовано, то ну, вынужден был в какой-то степени с защитниками вот этих древних методов согласиться. Потому что если одна реакция, проведенная в лабораторных условиях Денова, имеет себестоимость где-то полдоллара, то те же самые реактивы, которые продаются в виде сертифицированного набора для определения какого-то конкретного патогена, уже, продав... уже так получается удельно по 3-4 доллара за реакцию, а когда это совокупляется с необходимостью платить за столь же сертифицированный набор для пробоподготовки и где-то выходит в конечную стоимость для пациента, уже где-то примерно от 15 до 45 долларов в Москве. Вот. И здесь, во-первых, выяснилось, что вот Олег Николаевич предлагал вот, сказать анекдот, ну да, анекдот по случаю, это старинный анекдот про нового русского, который раскрывал секреты своего благосостояния что я покупаю мобильный телефон за 100 долларов, продается за 400 вот на эти 3% и живу вот, то есть оказалось, что этот анекдот, в общем-то, актуален и поныне, и в общем-то, не только в России и а, второе следствие, когда у нас возникает необходимость а, делать комплексное определение, допустим, по двум десяткам патогенов одновременно, в одной диаброзе, то есть для каждой, из этих, для каждой из этих патогенов требуется проведение одной сепаратной отдельной реакции, ну и нескольких реакций, там, мультиплекс, формате а но тем не менее. Это все выражается весьма круглую сумму, которая очень применительна, что для бюджета, что для там, страховой компании, что для самого пациента, в зависимости от того, кто финансирует этот банкет. Вот, соответственно, возник вопрос, а существуют ли какие-то альтернативные методы, которые позволят а, выполнять вот эту а, задачу а, одновременно, одновременной а, детекции каких-то генетических а, маркеров а, различных патогенов, Быстро и дешево. Ну, в общем, оказалось, что да. То есть различные альтернативные методы амплификации нуклеиновых кислот существовали давно, вот, хотя э, в отечественной, ну, в русскоязычной литературе упоминаний об этом было постыдно мало. То есть ну, на тот момент, когда я начал копать эту тему на лето прошлого года, нашлась в е всего одна статья и то реферативно. Вот, все остальное было а, сделано на Западе, причем даже не на Западе, а за границей, что, что и, кстати, символично, что в основном вот эту тему электромической а, амплификации разрабатывают не в Америке, не в Европе, где вполне удовлетворены а, состоянием дел с полиразной реакцией, где денег хватает на проведение этого всего. А большинство работ, которые я нашел по термической амплификации, были сделаны в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Японии, в Таиланде, в Индии, кое-где в Южной Америке. В общем, это видимо, поэтому можно сделать вывод, что какой-то резон в этом есть. Итак, значит, саму вот эту термическую амплификацию, концепции термической амплификации существует нет. Ну, наиболее очевидное это использование в качестве дополнительного фермента хилика, то есть фермента, который расплетает дуплекс, визоксилибануклеиновой кислоты, фактически вот эта денатурация, денатурация а дуплекс и ДНК на две одноцепочные половинки, то, что делается физической температурой нагрева до 94 градусов, можно выполнять фермент. То есть сочетание хиликаза и полимеразы дало определенное направление развития полимеразой цепной реакции вот с хиликазом зависимого рода. Далее использовалась постоянная... Постоянная амплификация, которую используют многие вирусы при своей репликации. Это амплификация, по принципу, входящегося кольца. И наиболее широкую и широкую в альтернативном плане область занимает концепцию амплификации, которая использует полимеразы, замещающие цепи. То есть элонгация цепи, гомблементарной цепи, цепи нуклеиновой кислоты выталкивает а, дополнительно. То есть это фактически непрерывный процесс. То есть так называемые Stand Displacement Amplification, которые разделяются на две крупные тоже независимо в области. Это сочетание с никующими эндонуклеазами, то есть то место, куда будет пределываться, где, где будет начинаться вот это замещение цепей образуется с помощью эндонуплеаза, образующий разрыв в руплексе. И второй — это петлевая амплификация, когда это, опять же, можно быть благодарным вирусом, потому что такая стратегия образования петли в качестве затравки праймера для того, чтобы происходила элангация комплементарных цепей, была впервые обнаружена у них. Вот это вот, о а последнем мы Методе мы и поговорим. То есть этот метод был а, разработан японской группой во главе с Такибучи Натомиком, который здесь на фотографии изображен. А первая статья вышла в 2000 году, то есть относительно недавно, особого фурора не произвела. И в течение, наверное, лет пяти вот эта же и группа из Остки оставалась единственной, кто, собственно говоря, продолжал копать в этом направлении. Но потом, вот именно в году в 6-7, произошел какой-то щелчок и количество статей, которые э, разрабатывали как и различные фундаментальные аспекты вот этого метода LAMP, так и различные прикладные его использования, начало ну, очень быстро расти. И сейчас нам в общей сложности насчитывается более тысячи статей, которые были в потере. Это, конечно, не столь модная тема, как множество других, но тем не менее за 10 лет довольно приличный прогресс был обеспечен. Итак, что то, что из себя представляет гневая а, гидромическая амплификация? Или, да. То есть, в области а, последовательности ДНК, которая окружает планкирующий ген, выбирается по три последовательности с каждой стороны и делается либо 4, либо 6 праймеров, каждый из которых имеет а, Каждый из которых имеет, способен образовывать петлю. То есть, когда идет вначале рост значит, цепи с замещением дуплекса, образуется место для петли, вот, которая затем при, сам, при, при использовании второго праймера значит, действительно формирует такие вот такую петлю и при комплементарных реакциях с другой стороны образуются вот такие петли, петли, значит, двойные петли, которые формируются в конечном счете вот такие вот гармошки. Причем в этих гармошках каждый из вот этих коленцев также является местом, где может, может произойти затравка следующей реакции. То есть это происходит не Получается не линейная гармошка ДНК, а такое некое подобие готина э, э, цветной капусты, где вот эти кустики растут из самых разных мест. То есть в результате э, получается довольно существенная э, вот именно амплификация получения числа копий, которая даже превышает э, при тех же условиях э, э, то, что получается в полимеразной реакции. Если в, в стандартном ПЦР за 25 циклов мы имеем амплификацию скажем, 10 восьмой степени копий, то здесь мы имеем 5, 5, 10 и что тоже, в общем-то, не маловажно, не Ну, это, конечно, существенный конечно, минус в том, что в отличие от ПЦР мы получаем не точную копию того, что мы копируем, а некую вот такую, вот кочан капусту, которая состоит из ош... зашметков этих вот... Амплифицированных, амплифицированных фрагментов самых разных самых разных количеств. А, ну, тем не менее, что мы имеем по данной реакции? Основной плюс его заключается в том, что эта реакция происходит при одной и той же температуре 60-65 градусов цель. То есть все, вот эти, все этапы этой реакции, как затраты, так и элонгация не требуют термоциклирования. Соответственно, аппаратурное, аппаратурное требование значительно проще. Вот. Из-за того, что используется не два праймера, а четыре или шесть в разных модификациях, естественно, намного больше специфичность. То есть, есть, конечно, некие сложности, чтобы сконструировать праймеры, которые были оптимизированы по температуре плавления ко всем участвующим последовательность, но если уж они такие нашлись, то возможность того, что где-то среди примесной нуклеиновой кислоты найдется такая же или похожая последовательность, к которой присоединится или отожжется ваш праймер, что нередко происходит в ПЦР, ну равна, практически равна нулю, соответственно, и специфичность, и выход реакции да, и заметно больше, Укорачивается время от 15 примерно до 40 минут для получения такой, такого же выхода. Вот, возможность проведения стадии обратной транскрипции, транскрипции и амплификации ДНК в одной пробирке, что для определения, например, РНК в последовательности очень существенно. Убирается этап переноса жидкости из одного сосуда в другой. Ну и а сам фермент, mm. который участвует mm. в этом о, процессе, намного менее чувствительным к сторонним загрязнениям, в, в отличие, ну, в, в, в, в, в, в, в, в контраст с э, термоферостабильными днк разных mm -hmm. используемыми в Фермент, который использован для этого, э, вначале был обнаружен в термофильных э, бацилотов. Батсовый термофилус или BST, то есть это фермент, называется BST-полимераза, он используется в классических приложениях, которые вот, использовали японцы, которые потом создали фирму Aiken, e которая начала коммерциализацию этого метода, и также используется, совсем буквально год назад, к коммерциализации этого метода, приступила известная фирма 3 вот та, которая выпускает в атмосферу, вот, они используют как раз вот этот PST-полимераз. Э, Однако, как известно, все э, ферменты, которые связаны с репликацией нукленовых вот кислот, устроены очень похоже. Вот здесь вот данные э, структуры э, фрагмента укленого, PST-полимераза и так полимераза. То есть видно, что общая топология этих ферментов очень похожа. Некие похожие последовательности э, ДНК-полимераль можно найти в самых различных умеренных термофильных организмах. То есть очень быстро, например, э, третья из трех всего существующих в мире пока что э, фирм, которая занимается коммерческим использованием этого метода, английская фирма Optigen, Optigen использовала близкие, но не идентичные фермент, выделенных из э, каких-то бактерий э, рода Гербацин. То есть, в принципе, ничего странного в том, что похожие, но обладающие иными свойствами по температурной зависимости, по точности прочтения, по каким-то еще параметрам, в ближайшем будут спланированы полученные рекомбинантные формы, но в этом нет никаких сомнений. Здесь это не уникальный не уникальный фермент, что касается аппаратурного исполнения этой реакции, разумеется, существенно важным является то, что мы все эти приборы, которые предлагаются коммерчески, сделаны на базе обычных сухих термоблоков, то есть вот имеется на рынке три прибора. Топтиджин от преемы Стоят они дешевле, чем аналогичные по производительности пациенты, при том, что все они обладают возможностью рел ну не вил-тайм детекции, по крайней мере, без переноса самый, на другой носитель. Но а, это именно то, что сделано специализированный коммерчески. А так вообще реакции эту можно производить без термоциклера, в обычной водяной бане, в сухом блоке были работы по проведению такой реакции грануированный микроволнов просто выбрать режим, когда микроволновка обеспечивает от 60 до 65 градусов реакция прекрасно проходит и даже э, проводили реакцию в химическом термопакете который разогревает лапшу, то есть, соответственно, это получается очень привлекательно с точки зрения полевой диагностики, что пробу можно отработать непосредственно там, где она выделена, или же в ближайшем месте, где есть просто электрический куда отсоединительный прибор. То есть, кстати, мгдарит может работать, в отличие, от, в отличие от ПЦР, который требует 612-му электричество, потому что термоцикл на барахлящей сети работать вряд ли будет. Это очень важный момент, который аргумент за внедрение этой, а, этой реакции а, что касается детекции ну разумеется первые а, первые случаи применения такой реакции используют тот же метод детекции что и классический метод ПЦР а именно электрофорез в огородном геле а, с визуализацией каким-то проколирующим красителем там типа эти или Детраты серебра, как видно, поскольку вот речь идет о разупорядоченном росте этих гармошек у разные стороны, продукт представляет собой не одну полосочку, как в ПЦР, а, а вот некие лесенки, что затрудняет количественное определение продукта, то, что это надо суммировать яркость всех этих полосочек, потом как-то Определяет зависимость, но тем не менее, а зависимость концентрации от яркости и т.д. Но тем не менее, как качественный э, результат реакции, наличие такой, э, наличие такой вот лесенки э, является хорошим позитивным контролем. Значит, следующий совершенно очевидный метод, такой, который использовался для ранних случаев э, real-time ПЦР, это использование прямо в реакционной смеси какого-то интеркалирующего красителя, который соединяется с формируемыми двухцепочечными ДНК, то есть по мере того, как происходит амплификация, количество продукта такой двухцепочечной ДНК растет, и, соответственно, все больше и больше такого интеркалирующего вещества начинает светиться, то есть там более использованы самые разнообразные красители, которые для таких целей используются в, э, в real time PCR, как флоресцентные, так и калориометрические, то есть и бургрин, пикогрин, и бид, ну, э, этот, господи, значит, два разных числа пикогрин, там еще юсейф, например, ну, много таких похожих красителей, которые о, для этих целей служат. Что касается прямого определения, значит, далее есть несколько довольно остроумных опосредованных определений. При, значит, ну, разумеется, поскольку это реакция репликации нуклеиновой кислоты, происходит формирование цепи ДНК с высвобождением из индивидуальных трифосфатов нуклеазии трифосфатов с освобождением перифосфата. То есть перифосфатный осад остаток может э, соединяться с магнием или с кальцием, который тоже нужен для функционирования фермента с, э, с образованием нерастворимого осада. Соответственно, при, при, при прохождении этой реакции мы наблюдаем существенное помутнение образования нерастворимого осадка в, э, в проверке. Чтобы не разглядывать именно вот это помутнение, собственно, спирофосфатом может реагировать тоже флуоресцентные красители, такие как кальциин на наштолблю. То есть мы помимо помутнений при освещении каким-то, значит, светом получаем флуоресцент. Вот, еще один очень остроумный метод под названием БАРТ, который они назвали это БАРТ, Значит, который был коммерциализирован фирмой КРИЭМ, возложили немцы, немецкая группа, вот этот освобождаемый перифосфат ферментативно пригоняется обратно в АТФ, а АТФ служит кофактором для проявления рецеперальной реакции. Соответственно, да, чем, больше, чем больше формируется перифосфат и тем больше формируется АТФ в реакции, тем более яркое освещение независимое ревенсцентное освещение, свечение проявляется в пробег. Ну, разумеется, были разработаны довольно много альтернативных методов детекции, более хитрых, которые, ну, разумеется, диктовались тем, какое оборудование имелось в наличии у проводящих реакций. То есть тут и электрохимическая реакция с падением ритмского потенциала по мере того, как растущие, растущие э, длинные нуклеотидные последствия перестают контактировать с поверхностью. Также на э, основании основе контакта с поверхностью был разработан метод детекции, детекции этой реакции на основе поверхностного плазмонного резонанса. Это вообще малопрактичная реакция, потому что это очень специфический метод с чрезвычайно дорогими расходниками, но тем не менее, поскольку есть этот биокор, то почему его не использовать для этой и использовали успешно. Вот также а, были разработаны некие гибридные технологии с лейцинсулфатовиден действиями и некий аналог аналог ну, заводит также некий аналог технологии такмо в полимеразе с использованием флюоресцентно меченных концевых праймеров которые по мере по мере их вхождения в реакцию перестают гаситься в течение перестают гаситься и начинают проявляться в общем методов детекции уже разработано достаточно много и а путей совершенствования их тоже очень много. И здесь вот как раз я очень надеюсь на какие-то мысли и советы от отечественных химиков, которых существует, как правило, очень много наработок по различным реализационным метриколирующим красителям, в особенности то, особенности, что меня увидел Олег Николаевич, что вот в вашем институте, довольно много уделяется внимание э, твердофазной детекции. Вполне возможен переход может быть, я надеюсь, что это возможно, конструирование подобной реакции на твердоноситель. Это было действительно очень революционно. Но уже то, что существует у нас сейчас, то, что за этой более тысячи статей, которые были выделя, которые были выпущены за последние 10 лет. 12 лет, мы ну, уже сказать, имеем некоторые коммерциализированные наборы для определения, для определения некоторых патогенов, а в том, что было опубликовано просто в открытой печати, как экспериментальная работа, уже можно сказать, что количество приложений метода ЛАМ уже сравнимо, наверное, с таковым для ПЦР. То есть уже были разработаны методы для детекции более сотни вирусных патогенов, более сотни бактериальных патогенов, в том числе и степирование, например, по антибиотикоустойчивости. То есть если известен ген, который ответственен за формирование данного неких признаков данного штамма, вполне можно типировать и с помощью ПЦР, и с помощью L. То есть также были, естественно, разработаны методы для. Ну, в общем практически для любого, для любого всего, что имеет в себе ДНК. То есть эти различные анабоидные паразиты. Это теоретически, можно, теоретически были сделаны шаги э, к разработке э, такого вот фингерпринтинга ДНК, подобно э, амплификации случайных фрагментов, которые используются в ПЦР-диагностике, в ПЦР, в ПЦР человека, то есть более uh, для определения диадеминогинофизма или детекции, например, uh, uh, маркеров генной модификации в растениях и животных. Uh, right. То есть, uh, в принципе, практически все диагностические приложения, которые реализуются с помощью ПЦР, можно, uh, можно реализовать с помощью лампы опять же, с учетом всех плюсов этой реакции, этого метода, да, именно аппаратурного оснащения, значительно большей чувствительности и а, более, большего выхода, это вполне может быть практично. Ну и, соответственно, оригинальные, оригинальные последовательности в а, по каждом новом патогене найти не так уж и сложно. То есть, единственное, скорее, более, более проблемное более проблемный этап – это подобрать параметры так, чтобы они были одинаковы по температуре отжига Ну, а, в прошлом, ну, можно сказать, почти, что в этом году, в 2013 году, по инициативе фирмы рекем как раз в пионере внедрения этого метода была произведена первая первая испытания метода для диагностики туберкулеза. То есть этот э, документ, доступен на сайте э, Всемирной организации здравоохранения, э, он очень э, взял по всем правилам, то есть включал в себя. Четыре группы пациентов, в общем числом более тысячи человек, проводился по двойному слепому методу ä, с известным количеством положительных и отрицательных пациентов и ä, с использованием, со сравнительным использованием ä, трех методов. То есть это классический ПЦР с использованием ä, кита Рошества, раньше Бекон-Диккенсовского, теперь Рошельского. Ампли ампликор МТБ, вот уже такой вот, вполне устоявшийся в клинической медицине лампа и классического микро микроскопического метода. Ну здесь есть, конечно, некоторые нюансы, потому что, например, метод окрашивания мозга макроны по целиу Нильсену проводился не просто так, а обязательно с использованием флуоресцентного светодиодного микроскопа. Это в общем, существенно усложняет эту довольно простую реакцию. А, а в случае Лэмп использовался, как вот видно на этой черной картинке, посредственности, и производился, производился довольно сложный метод подготовки, а, который... Я, кстати, забыл сказать, что проводились а, исследования, а, что, ну... Проводить, то есть реакция очень не, независима от различных загрязнений, это я так тезисно сказал, мы производили именно предметное исследование, что ну, пусть материал, который используется для реакции ЛЭМП в качестве матрицы, это будет не просто кусок кала, но тем не менее это все-таки некое простейшее. Обработка пробы, например, простейший щелочной лизис и экстракция фенола клейновой кислоты, то есть та реакция, которая для, для пациентов категорически не рекомендуется. То есть у нас значительно более низкие требования, например, можно прямо из плаздной крови определять, можно определять прямо из мочи. Ну, в некоторых случаях нужно упрощенная подготовка, как скалывание из мокро. Но в данном случае в данном случае э, использовалась точно такая же система проб подготовки, как для ТЦР. Может быть, это так сказать, для, для верности на всякий случай. Э, но, тем не менее, существенно удорожает реакцию. То есть, видно, что оба метода амплификации губленной кислоты э, дают сходную точность определения, около 98%, что немного превышает метод мазка, опять же очень продвинутый метод мазка, то есть с использованием точного флюоресцентного микроскопа, который довольно более высокую чувствительность обеспечивает, чем обычный световой. И с другой стороны, вот, не была нарушена несколько частота экспериментов в плане оценки стоимости эксперимента. То есть получилось, что где-то стоимость стоимость лента. Получилось, наверное, 10 долларов за реакцию, в моста 7, а ПЦР 12. Следующий я не очень могу понять, а из чего формировалась эта цена. То есть явно, что цена лампа существенно завышена за счет а, внедрения чуждой промо-подготовки, а цена а, а, микроскопического метода за счет требований к более дорогому и точному оборудованию. То есть вывод, вывод Всемирной организации здравоохранения был таков, что метод хорош, что его можно рекомендовать для использования в неких отдаленных районах, можно рекомендовать для использования в случае каких-то пандемических ситуаций, потому что, допустим, какой бы грамотный и опытный лаборант не был, больше 20, 20 мозгов за смену он отсмотреть не может. А за это время можно произвести тысячи ПЦР или лэм Но тем не менее было так сформулировано, что неких, неких безусловных преимуществ по сравнению с ПЦР он не имеет. Поэтому, как сказать, некой безусловной рекомендации для внедрения пока что воз не даст. Вот. Но, тем не менее, судя по последним работам, которые были, ну, появлялись уже в конце 2013 года, многие госпитали в Швеции, в Канаде, в Испании, по-моему, уже взяли э, коммерческие наборы, э, коммерческие наборы детекции определенных патогенов в инициативном порядке. Просто потому, что это быстрее, может быть даже не столь дешевле, вот, но это, по крайней мере, существенно быстрее. То есть уже, так сказать, определив предварительно э, какой-то патоген с помощью лэмпа, можно дальше более точно, и уже, примерно знает, где мы что ищем, Смотрите, культурами или ПЦР. -метик. То есть, несомненно, какие-то перспективы у этого метода нет. Ну и вот э, какие, собственно, перспективы развития. Вот это, конечно, биотилизация реакции. То есть ну, нужно уходить от э, той, от формата пробива, на который идет больше всего нарекания. Потому что это не является необходимым условиям для успешного проведения Уже были опубликованы некоторые работы, где пытались использовать печатные микрофлидные картриджи с флюорецентной либо электрохимической детекцией. Ну, конечно, там куча технических проблем, но, по крайней мере, право на существование такой метод имеет. Далее, вот на что я сам надеюсь, очень сильно чем можно, наверное, продвинуться, это проведение самой реакции, либо детекции на твердой подложке, например, на, на бумаге или на, э, на каком-то пластике, где это, в общем, ну, нечто, нечто подобное, э, вот тест на беременность, когда это можно делать ну, достаточно легко и быстро. Ну, если, наконец, собственно, именно полный а, а, аналог теста на беременность, так называемый ну, э, набор бокового потока или латтера, который основаны на поднятии перемещения жидкости в Это тоже возможно. Ну, затем есть некоторые намеки на конструирование внутренних приложений, то есть определение нескольких, а, нескольких целевых последовательностей в одном флаконе. Ну и, наконец, совершенствование ферментов и методов внутренних вот. Ну и, соответственно, спасибо за внимание. Если есть вопросы, я постараюсь ответить. И наконец если у вас будут какие-то группа по, по мере обдумывания этой информации, какие-то проблемы, мысли, я с огромной благодарностью их приму по приведенному имейлу. Спасибо. Так вопросы, пожалуйста вы в конце там написали, что возможно мультиплексное определение с помощью метода ЛЭМП. Вот на первых слайдах, что вы показывали, там в результате реакции ЛЭМП образуется некий такой длинный полимерный продукт, который даже агрегирует и можно даже видеть глазами. Ну он не сам агрегирует, это агрегирует магний и пирофосфат магний. То есть сам он не агрегирует. А, это Хорошо. Хорошо, но все же продукт образуется длинный, и на форезе там даже отсутствует какая-то четкая полоса, а там, э, смесь, скажем так, продуктов разных длины. Так вот, в случае, если использовать, вот как вы говорите, мультиплексный, то есть э, как примерно механизм детекции, э, если так описать, каков будет механизм детекции вот, нескольких генов? Ну, это, может, это различные красители, как вот существуют этот мультиплексный такманы и мультиплексные молекулы геканы, если вы понимаете, о чем я говорю. А, просто праймеры, которые обмечены разными на примерах. То это так сходно. А так, пройти отнюдь я не, не, не растую за гелевое разделение. Это очень сложно, это, ну, да, Ну, тут я, да, да, хочу, как бы, внести, что... В таком вот формате, как образуется тут качан-капустка, говорится, да, то фрактальная структура. То есть э, электрофорез, по идее, он вообще не, не самый лучший метод, потому что там, ну, как Максим правильно говорит, там не одна полоска будет, да, а будет, в идеале, набор полосок с шагом кратным как бы длине вот этого единичного да, фрагмента, правильно? правильно? Вот. И тогда у нас в критерии получается именно вот разбежка в вот, вот этот шаг да? То есть надо разделять, ну, чтобы да, да, говорите, я, вот помню. А реально там будет ну, шмер, наверное, вообще какой-то, ну, ну, который ну, ну, трудно знаю, насколько... То есть насколько... вот эти вот картинки, что с форезом, это какой-то идеальный случай как вообще Во всех опубликованных mm -hmm. работах, где приводились вот эти гели, там все-таки были лесенки Лесенки, да, я. довольно Но... часто ну а здесь идет, я просто упомянул о детекции через электрофорез есть... просто справедливо района. Ну, а него просто с самого начала пытались уйти, потому что он мало информации Для сравнения с ПЦР это хорошо, хорошее сравнение, конечно. А, в принципе, наверное, да, флуоресцентная детекция тут наиболее, ну, на сегодняшний день более информативная. А как бы она ни была, да? Если в real-time более-менее понятно, э, ну, каким образом он является количественным методом, да, то вот, э, можно ли считать лэмп количественным, и если да, то каким образом можно? Вы знаете, я к этому, по этому поводу, ну скажем, это дискуссионный. Некоторые, некоторые люди утверждают довольно безапелляционно, что... Это все лукавство, и что можно расценивать лазер только как качественный метод. А в других случаях а все-таки есть попытки отследить накопление, накопление продукта со временем. Вот. И там, в принципе, конечно, получается не такие красивые сигмоиды, как в реал-тайме, да, как в реал-тайме но что-то такое напоминающее. То есть какую-то закономерность там выделить можно при любой детекции, при токсиометрической, и при флуоресцентной, и при электрохимической. То есть я пока что, ну, отвечать на этот вопрос точно. Вот, но, в принципе, это не безнадежно, я так думаю. Хорошо, тогда... Да, но... такой вопрос. Если ну, функционирование реалтаймовых наборов ну, для диагностики каких-то болезней более-менее понятно там по ЦТ, по разгоранию, то каким образом устроены тогда наборы в Ну для как качественные наборы устроены очень просто, то есть если про прошла реакция, значит она есть. То есть вот. ответ Что... да или нет? Да, это да или нет -hmm. ответ. -hmm. В принципе не не реалтайм Э, не реал-тайм комплекты для детекции с помощью ПЦР тоже до сих пор благополучно выпускаются далеко не все можно перевести в режим реал-тайм вот. что касается и все коммерческие наборы кстати выпускаются тоже в режиме да нет то есть это пока что идет разработка но это тоже перспектива некая потому что в принципе есть некая зависимость формирование пусть даже вот этой фракальной капусты но она тоже зависима от времени вот. И встраивание в нее какого-то интеркалятора или гашение той шлярецентры тоже имеет определенную зависимость, потому что она несколько иная, нежелая случая да. Не скажете, в отношении данных премиас, насколько они избирательны, седификации нуклеотидов? То есть, вот, насколько они уредит хорошо, могут включать нуклеотиды. Вот, знаете, я не, не могу сказать вам точно, потому что какого-то целевого исследования целевого исследования пока что я не находил, где бы, где бы исследовалось влияние э, модификации, например, кислоты на эффективность реакции. То есть я не могу точно ответить на этот вопрос. То есть это надо посмотреть в литературе, если вообще делалось такое исследование. Вот. Ну, в принципе, полимеразы этого типа достаточно распространены в природе, поэтому, наверное, как-то этот вопрос решается. Как еще? Скажите, пожалуйста, меня заинтересовала вот из-за высокой чувствительности вирусов в этой цели. Но у меня возник вопрос, что привели ему, что порядка 100 вирусов, да, можно? Да. Это что, ДНК-содержащие вирусы, Нет. то есть РНК, РНК? То есть она напрямую, это как полимераза, позволяет Нет. синтезировать РНК? Нет, не напрямую. А каким образом? Да, вот можно в одной, это, в одной да. в производить mm -hmm. одновременно обратную транскрипцию mm -hmm. и тут же mm -hmm. в этой же пробирке делать метод, да делать эту да. Скажите пожалуйста, это чисто практический вопрос. А реактивы уже у нас, есть, ну в смысле есть для того, чтобы купить, допустим, или вот. в России? БСТ БСТ паремиразу продает и в БЛФ. В России. И... Ну, в вот ну, России. Да. Да? У нас есть скаргем, скаргем представляет нельзя сказать, что это Купить это просто идешь, но купить это можно. Уже. Я уже купил и пытаюсь, так Пробу? сказать, делать, да, А вирусы пробовали? Я в бактериофаге пробовал, они дентовые, с них проще. Вот. У меня как раз основной объект, это дентовые бактериофаги. С них это все получается прекрасно. Вот. Ну, поскольку, опять же, это умеренный термофильный в том же институте микробиологии, не виноградского, как грязь, из них склонировать нечто похожее, в общем-то, несложно. И если, так сказать, встанет вопрос, когда вот эта покупка, этого у него биология будет слишком дорогой или сложной, я думаю, это сделать, по крайней мере, не для коммерческих, а для научных применений. То есть, эта проблема невеликая. То есть, основная методическая проблема, которая у нас была, это конструированный промеж. Потому что к этому приходится относиться куда более внимательно, нежели для ПЦР. Но там тоже есть некие программки, которые предлагают те или иные там, изготовители, которые помогают, по крайней мере, это делать. Но если вычесть, у вирусов скорость мутации 10-4, это очень сложно думать с праймерами, потому что вероятность мутации... Высокая, конечно. Ну, не, не везде. же, Есть такие детерминанты, которые, которые весьма консервативны, вообще без которых там, никуда не денешь, без белка или что-нибудь еще. Ну, а касается конструирования праймеров, э, в основном программными методами, да? Или там так, методом программно сделал, потом проверил, не пошло. Можно сделать. Можно и так, и так. То есть японцы, фирма EFEM предлагает некий, э, некий онлайн инструмент, который позволяет там вбить туда последовательности, он предложит какие-то варианты, но программу берет, могу сказать, честно. Есть, нам, приходилось, да, нам приходилось это перепроверять заново, и, в общем, через такие то Возможно, у вас в будущем будут какие-то еще, еще поле не пахал но ну, развитие это место в любом направлении еще не сильно обсижено просто ну, поэтому... два праймера сконструировать там или там два праймера зонд это уже как бы задача такая приличная шесть один, чтобы один, они один. легли вместе то ну, конечно, реалистично но... мы рады это сделали то, когда уже сделал ну, рады все тоже да. так еще может вопрос есть Uh, у меня есть вопрос. Вот вы сказали, что в первую очередь стремление к удешевлению и упрощению было стимулом uh, для развития этого метода. И в то же время uh, упомянули о возможной большей специфичности в сравнении с традиционным ПЦ. А вот видите ли вы какие-то принципиально, uh, как это сказать, uh, решаемые с помощью этого метода задачи, которые невозможно решить с помощью обычного ПЦР. То есть может ли в этом методе, ну, не обязательно уже описано, но, может быть, вот, в этом как бы глубоко изучаю литературу, может есть какие-то вот особенности, которые, по, я не знаю, там, например, каких-нибудь кривых точечных мутаций, которые ПЦР ну, берет или очень плохо берет, или еще что-нибудь. Ну, вас... я, пока, я пока что не вижу. То есть, более того, некоторые вещи ПЦР делать лучше, например, так сказать, считывать, ну, определять последовательность. То есть, эти методы, ну, то есть, проверялась, проверялась, значит, последовательность того, что накопировала это БСТ-полимераза, выяснилось, что ошибок она лепит, ну, не больше, чем обычный так, вот. но пытаться секвенировать вот эти разные гармошки, это весьма сложно. То есть внесение целевых мутаций, опять же, из-за требовательности к праймерам, не знаю, не очевидно. То есть пока что основные преимущества это в том, что она менее капризна и менее требовательна и к оборудованию, и к пробу подготовке Пока что я вижу здесь какие-то преимущества. Ну, не знаю, то есть мне бы хотелось увидеть что-то такое, чтобы, но пока не вижу. Как... Да. Есть ли какие-то, допустим, наборы, готовые уже, на... основанные на других методах изотормических ПЦР, здесь... а, Есть, есть. Значит, по-моему, по, по РЦА или по НИКАЗе делается даже россии какой-то набор в уфе вот. но судя по тому что публикаций по нему никаких нету даже русскоязычных трудно сказать насколько он успешен есть наборы по так вот по, поэтому по никазе по нас бы по никазному цепи вот, замещающему методу они тоже делаются известно несколько коммерческих наборов но то их меньше, чем для лэмпа. То есть я, я это не смотрел внимательно. То есть когда я вот вот, ну, выбирал в таком направлении копать дальше, я сейчас ну, специалист больше в белтуре. Я занимаюсь так, но поскольку, поскольку пока мне это не нужно, все-таки объять необъятное я не мог. Фактически вот остановился на этом лэмп. А касательно, ну, как химии белка, вот полимераза так, в смысле, она не только полимеразную активность проявляет, но и ЭНДУКЛЕАЗ, то есть она режет там А что касается вот этих полимераз? То что это замещение, насколько я понимаю, у них нет исправляющей активности. Ну, я могу ошибаться, по крайней мере, на это внимание не акцентировано. Да. Я еще раз, раз, раз, раз, раз. хочу <смех> есть применение в медицине, в частности в онкологии, в генетологии, для детекции точечных мутаций, пока это не совсем интересно, да? Если сравнивать с пациентом. я видел работу по определению дейсингу вот, муслиотит, полиморфизму с методом ЛАНК. Вот. Но вот именно в, в онкологических мутациях, ну это опять же это перспективные пути разработки. То есть пока что какой-то солидный такой базы я не видел. Но опять же метод не так давно начал развиваться и массово начал развиваться всего 6 лет. То есть это безнадежно, да, да, это не безнадежно. Спасибо. Хорошая тема для аспирант. Так, еще вопросы? Нет ну что ж, поблагодарим нашего гостя. Приглашаем в гости, когда находится э, информация о чем-то, или в развитии этого метода, или по другим. Было очень интересно, я думаю, что было все понятно и познавательно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.